Всем привет! Сегодня уже 3 января и у некоторых из вас наверняка в холодильнике осталось оливье, селедка под шубой, селедка вообще наверное потекла уже. Возьмите сейчас все, достаньте и выбросите, потому что сейчас будем готовить свежий салат и вам он точно понравится. Я буду готовить сегодня цезарь. Нет ничего сложного в принципе да, смешать ингредиенты, черрики, помидоры аккуратно порезать пополам перепелиные яйца сварить, почистить, порезать поджарить там какого-то мяса или креветок да, разные варианты взять сухарик вот в этом деле важен очень сухарь вам нужен обязательно свежий хлеб чтобы цезарь ну это один из основных ингредиентов наверное, который влияет на весь вкусовой баланс салата вам нужен свежий хлеб аккуратненько порежьте его, не надо под линейку кубиками небольшими. И обязательно поджарьте его на сковородке, не сушите в духовке. Он у вас должен вот, хрустеть, приятно хрустеть. Когда он будет салать, он просто наполнит сам салат. Ну а самое сложное, конечно же в этом салате это соус цезарь основа салата собственно давайте сейчас его приготовим прежде чем буду делать соус да. я сейчас подготовлю быстро мясо возьму немножко куркумы оливковое масло Чуть, -чуть Я беру индюшку, режем ее небольшими кусочками. то есть кусочков возьму, хватит. Добавляем куркуму и перемешиваем. пусть пока стоит. или анчоус основа соуса вообще является анчоус и вот чесночок он его что подчеркивает что ли очень важно хорошего качества анчоус и хорошего качества майонез Каперсы, убираю каперсы, они мне тут не нужны, хотя было даже раз экспериментировал, добавлял, в принципе, было неплохо. Так, Чуть-чуть измельчим их сейчас, все остальное сделает блендер. заранее измельченный чеснок тоже сразу добавляю теперь я возьму пол лимона, мне нужен сок аккуратно, чтобы кости не попали их лучше удалить сразу максимально И добавляю ну, где-то будет столовая ложка, наверное. Добавляю две столовых ложки майонеза. Горчицы где-то, наверное, пару чайных ложек. Теперь добавляем оливковое масло. Вот здесь нужно быть аккуратным. Здесь главное, чтобы соус был жидковатый. Вот, классная консистенция. Но оливковое масло нужно. Сейчас чуть-чуть попробуем загустить. И если вы начнете переливать масло, Соус будет густеть. Чем больше масла, тем гуще получится соус. Это нежелательно. Очень неплохо. Просто это отлично. Сейчас нужно добавить пармезан натертый. очень-очень немножечко подперчить проверим отлично все, соус готов возьмем немного листьев листьев салата конечно же. добавим немного соуса Замочим листья к соусу, но только часть. А теперь настало время подготовить индюшиное филе. На очень хорошо разогретую сковородку, сухую, бросаем филе и жарим буквально несколько минут. А теперь настало пора собрать салат. Помидорчики черри, яйца перепелиные вареные, сухари мы сделали, листья салата свежие, замоченные в соусе и поджаренное мясо. Погнали!